Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня на канале обзорчик лучшего разработчика циферблатов по номинации Samsung за 2019 год Александра Ковалева. Вот такую штуку ему подарили и вот такой видосик посмотрите. Лучший дизайн циферблата часов. Таким образом, у нас есть тысячи различных дизайнов циферблата, представленных в Galaxy Store каждый год, и мы думаем, что этот сделал действительно особенную и творческую работу, продемонстрировав все функции, включенные в Galaxy Watch, и хорошо проиллюстрировав то, что возможно на платформе. Он. А победитель летние каникулы Александра Ковалева. Кого здесь нет? Все это проходило вроде как, как он мне говорил в Калифорнии или где, но не суть. Его там не было, потому что, говорит, далеко лететь и дорого. Если бы оплатили, то я думаю, слетал бы, наверное, с удовольствием. Но мы к циферблату. И вот такой, дорогие друзья, циферблатик, а вернее режим вот в данном случае на его циферблате его работы мне тоже нравились и раньше на Tyson, и нравится сейчас на ВВС. Действительно делает выдающие работы, выдающиеся работы. Поэтому, если вы приобретете данный циферблат, не пожалеете однозначно. Ну, пройдемся мы с вами по тому, что у нас здесь есть. Я отключаю режим овод и поехали. Показываю вам сейчас, насколько могу близко, чтобы вы все разглядели, как он выглядит. Вот минус... Обзоров на Galaxy Watch 5 Pro вообще, это алиофобное покрытие на его экране, ну, хоть и классное, но для съемки прям не очень, потому что все-все на нем начинает отображаться. Ну ладно, поехали. У нас с вами по кругу значит, месяца, и тот месяц, который сейчас, обведен в рамочке. Как вы видите, дальше у нас день недели, число месяца. Здесь сколько дней было в этом году, здесь сколько недель в этом году. Дальше у нас идет пульс, часовое э, цифровое время в 24-часовом режиме, и здесь это обозначено, вот в этой вот части. Дальше секунды тут же у нас, здесь еще фаза луны, если вы лунатик, да, ну тот, кто живет по лунному календарю, я думаю, вам вообще будет это кстати. Дальше у нас, что здесь? Здесь у нас... Э, Шаги и километров, сколько мы прошли, два виджета, дальше заряд батареечки и еще один виджет. А, здесь ярлычочки, извиняюсь. Ну, а теперь к настроечкам, которые, я думаю, изумят вас и удивят вас, потому что настройщик здесь просто гора. Цветов, а именно вот как здесь, да, их здесь очень много, я их все показывать не буду, я просто вот так бегло вам покажу. Но их просто очень большое количество именно вот таких смешанных вот такой ну шикарно он придумал конечно хочу сказать в этом смысле молодец я наверное вот этот цвет выберу и поеду дальше поехали здесь у нас значит бизель обратите внимание сейчас на бизель бизель это вот вот эта вот часть циферблата приближаю и погнали раз один вариантчик хоп видите появляются вот такие вот штучки у нас идем обратно оставляем как есть погнали дальше здесь у нас а здесь у нас отключается эффект g-сенсора который есть вроде как так да ну-ка я не вижу просто что у нас там да точно он самый поехали дальше здесь у нас стрелочки меняются есть три варианта первый вариант мне понравился больше Поэтому я выбираю его. Поехали дальше. Что у нас? верни стрелка на место. Поехали дальше. Дальше у нас стрелочка секундная делается, как тикает. Вот допустим в начале вы видели, она тикала у нас как механические часы. В таком положении она будет тикать у нас. А как кварцевые часы? А так ее не станет совсем. Ну механические выглядят прикольно. Кому-то кварцевые нравятся, как бы. дальше у нас Off, он это режим от, а нет, месяц отключается, извините, отключается месяц. Я сейчас записываю на свою новенькую камеру от Sony, поэтому немножко еще не привык к ней. Экранчик здесь поменьше, чем на телефоне, и не все сразу могу разглядеть. Ну, оставим месяца, они выглядят достаточно интересно. Здесь э, режим АОТ, он будет у вас вот либо такой, либо такой. Как видите, сейчас на своих экранчиках. Поехали дальше. Ну, а здесь виджеты. Тут у нас уже все просто. Выбираем с вами погоду, наверное. Мы сейчас с вами выберем, да? Ну-ка, где-то погода. Погода-то есть. Есть погодка. Дальше еще общий тут, типа, есть какая-то штука. Ну, давай вот так мы сделаем. Потом шаги можно поменять. А мы не будем менять, мы здесь оставим будильник, а с этой стороны мы сделаем ярлык приложения какой-нибудь. Ну, допустим, давайте-ка вот Samsung здоровье монитор. Выходим и получаем вот такую вот красотищу. Хопс, все у нас а выглядит шикарно. Нет, действительно достойный циферблат. В описании видео будет ссылочки. Пожалуйста, я не помню, на Google Play он тоже вроде есть. Я сделаю ссылочку и туда. И для российского магазина VierStore с удовольствием, я думаю, кто-то из вас пройдет и купит данный цифер. Ну, и еще пишите комментарии. Попрошу у него промокоды. И если вы напишите комментарий, возможно, получите данный циферблат совершенно бесплатно. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с своими друзьями в социальных сетях, ваши лайки, комментарии приветствуются. Пока!